Всем привет! Сегодня из белой шерсти овечки я буду делать маленького, милого котеночка. Для этого я сверну кусочек шерсти в плотный-плотный бочонок. Теперь возьму иголку для валяния и этот бочонок проваляю со всех сторон так, чтобы он был очень плотным. Я разделю бочонок на две части, там где будет голова и туловище. Добавлю шерсти и сделаю голову побольше. шерсть снизу, я загибаю наверх и плотно приваливаю. И вскоре голова котенка становится круглой, ну или почти круглой. Теперь надо уплотнить животик и спинку у котенка. Чтобы сделать ушки, надо маленький кусочек шерсти сложить треугольничком и плотно провалять со всех сторон. Нижнюю часть ушка оставляем свободной. Чтобы ушко было тонкое, надо его уплотнить и с боковой стороны тоже. Видите, я зажимаю ушко между двумя пальцами и аккуратно проваливаю краешек иголочкой. Делать это нужно очень аккуратно, иначе, ой-ой-ой, можно сильно уколоться. Чтобы сделать мордочку, я просто покрутила маленький кусочек шерсти в ладошке, и он превратился в блинчик. Сложила этот блинчик пополам и приваряла в нужном месте прямо к голове. Ура, ура, сейчас прикрепим пушки. Распушаю нижнюю часть пушка и приваливаем его на свое место. Делать лапки очень просто. Нужно свернуть шерсть колбаской и по-хорошему провалять ее со всех сторон. Но один конец оставить свободным. Мой котенок будет полосочком. А полосочки я сделаю из коричневой шерсти и приваляю их к голове и спинке. Вот такой полосатик получается. Ушки я тоже обвела коричневой шерстью, а серединку сделала розовой. Вот и носик появился. Теперь я делаю ямочки на щечках. Для этого я очень точно прохожу иголочкой по намеченному рисунку. появятся глазки, но для них я сначала делаю ямочки и только потом шилом прокалываю дырку. смешной а глазки я приклеиваю на клей момент пришло время приваливать лапки я отрезаю лишнюю шерсть и плотно прикрепляю лапки на свое место. Хвостик делается просто, прокатала шерсть в ладошках, а потом иголочкой немножко закрепила. Все котики должны быть пушистыми, и мой тоже. Для этого у меня есть волшебная иголочка, которая вытаскивает шерсть обратно из игрушки. Я даже взяла две иголочки, чтобы работа продвигалась быстрее. Ой, какой он лохматый! Надо, пожалуй, его причесать и немножко подстричь. Для этого у меня есть специальные, настоящие филировочные ножницы. Вот так потихоньку я убираю лишнюю шорстку с котеночка. И он теперь не лохматый, а просто милый и пушистый. Пусть хвостик смотрит немножко в сторону. Для этого я просто закреплю его в нужном положении. Вот и готов мой котя. Как же мне его назвать? Пусть будет Василий. Васька. Да у тебя еще и цветочек есть. Ах, какой ты милашка! Мой котик Василий.